Доброго здоровья всем. Да, название ролика проснитесь. Вот вчера выпустил ролик до да, война. Именно, то есть не ролик, а прямой эфир был. Сейчас немножечко подуспокоился, потому что человек я взрывной. Да, и когда я устаю, просто устал уже от этих бумажек. Устал заказывать этим долбоебам, что они никто. Вот сейчас я накидал на свою страницу ВКонтакте, да, много-много, кто такое юридическое лицо, да? что такое физическое, что такое человек, что такое кадастровые реестровые палаты все эти. Это все фуфло. Ни у одной кадастровой палаты, регистровы или как они там себя именуют, ЕГРП, которая сейчас уже не существует, теперь ЕГРН, единый государственный реестр недвижимости. То есть это учетный орган всего лишь, он не подтверждает никакого права собственности, земли или еще чего-то. Проснитесь, наконец, хватит уже херней заниматься. Вас душат и убивают просто-напросто, вообще за ваш же счет и вашими же руками. Набирают дебилов в полицию, в приставы, которые не понимают, о чем они говорят. Им объясняешь, они не врубаются, что происходит. У меня есть и бумага, и все. Какая у тебя есть бумага? У тебя есть прежде всего то, что ты не имеешь права вообще как-то препятствовать человеку. Я человек прежде всего, а не юридическое или физическое лицо. Объясню. Свидетельство на рождение, да, а перед этим справку о рождении. Потом на эту справку дают свидетельство о рождении. На это свидетельство о рождении дают паспорт дается на человека вы есть основа всего вы фундамент этого дома не было бы вас, не было бы этих документов поэтому вторичные эти документы а вы первичны. посмотрите, кто такой человек в декларациях, везде ни одно государство, юридическое лицо как вы выясните у меня на странице или сами покопайтесь спросите у Алисы ни одно юридическое лицо не может никак препятствовать действиям и желаниям человека. Становитесь человеками. СССР, не СССР, какая разница? Это все юридические объекты. Вы человек прежде всего. И кончайте уже заниматься херней. Ой, меня обойдет. Никого не обойдет. Никого. Я уже устал это повторять, и постоянно это повторяю, что «Хватит!» Организовывайтесь не вот в эти организации, Мелиховой или там Веслобокого, еще кого-то. Это все поводыри, Моисеи, водящие свое стадо. Но они хорошее дело делают, потому что они идиотов к себе набирают. Да? Подобное к подобному идет. Вот они идиоты, они, они идиотов притягивают. И очень хорошо, идиоты не нужны никому. От них толку никакого. Блеют только и все. Где воины? Покажите мне. Где мужчины? Кто-то там кричит «Диванные войска». Вот вам, вы говорите, что я диванный боец. Вот он, я диванный боец, говорящий истину. И не боящийся всяких там 282-х и еще каких-то там. Потому что это все структуры коммерческие, юридические лица. Прочитайте, что это такое. Будь то ФСБ, МВД, ФССП, суды. Это все юридические лица. К человеку они не имеют никакого отношения. И все, что они там выносят, это чистые их не игрушки. А если вы отдаете свое право, когда вас выселяют, и без боя это делаете, то вы лох, конченый лох овца, который жрет волк. Или вы просыпаетесь, или вы засыпаете навсегда. И ваши дети тоже. И хватит этого. Ой, я ради своего ребенка все делаю. Ты Тебе плевать на своего ребенка. Потому что его колят всякими прививками. Его травят с неба, его травят водой, его травят в супермаркетах. И ты на это все взираешь и ни хрена не делаешь. Потому что ты чмо. Конченное чмо сидящие, пердящие в диван думающие, что все тебя обойдет, не обойдет тебя, никого не обойдет. Еще раз повторяю, этих барбосов и дебилов будут набирать все больше, потому что они нужны, потому что потом все на них спишут. Это их беспредел. Они скажут, а мы здесь ни при чем, как это делать евреи, а мы здесь ни при чем, а мы здесь ни при чем. Вот они ни при чем здесь, потому что это вашими руками делается набором вот этих дебилов. Кто-нибудь из вас посмотрел, как должен выглядеть полицейский, юридический? Что он, чем он должен обладать? Никто из вас не смотрит этого. Не смотрит. И не хочет смотреть, видеть этого. Сидит в своем мирке и думает, ой, вот мой мирочек, какой он хороший, меня никто не трогает. Завтра твой мирок порвут на части, как тузик-грелку. Вы поймите, что у нас выписан билет в один конец, пока нас всех не задолбят нахрен. Они не успокоятся. Еще раз повторяю, государственный единый реестр недвижимости, это всего лишь справочное. Право устанавливающего документа она не выдает. Далее еще проще. Когда вы приходите вот в это ЕГРН, ЕГРП, да, спрашивайте, откуда у них земля. Они всего лишь описали, где что находится, и все. Правоустанавливающих документов нет ни у кого, поэтому у вас свидетельство на право собственности. У вас дарственное может быть, что угодно. Я могу подарить всю Россию. Могу всю Россию подарить кому угодно, но у меня нет правоустанавливающих документов, поэтому мне скажут «иди нахер». Понимаете вы это? Нет? Для того, чтобы доказать, что это твоя собственность, ты должен полностью и целиком доказать, как ты ее приобрел или сделал. Или сформировал что ты как ты это сделал, откуда у тебя это. Даже построенный дом э, на ваши деньги, вы не сможете доказать, что вы его построили. Потому что у вас работали рабочие, кирпичи вы закупали. Это надо все поднимать. Где, где покупали кирпичи, а где эти кирпичи взяты были. А вдруг этот продавец кирпичей их украл. И тогда это совсем другой оборот дела. Вы крадинам еще бороли, вы с, с вором еще, получается, в сговор вступили. А значит, вы тоже вор. И уже совсем другая песня начинается. Поэтому права устанавливающих документов не существует вообще. Вы не вправе ни на что здесь. Земля, она общий организм. Общий. И мы неотъемлемая часть этого организма. Как ваши волосы, как ваши руки... Это один организм. И нет главного в этом организме. Ни мозг главный, там, ни сердце. Ни... Это все главное. Единая система. Вашу единую систему сейчас убивают. Ваш воздух травят, воду вашу травят. Это делают безумцы. И вы им поклоняетесь, этим безумцам. Значит, кто вы? Такие же Безумцы. Мне, мне, мое, мое, где твое, что твое? Зайди, пожалуйста, в похоронное бюро и посмотри на гроб. На ящик вот этот. Вот это единственное, что будет твоим. Все. Сколько бы машин у тебя не было, дач, это все не твое. Это все свидетельство на право собственности. Машину, которую ты купил, ты думаешь, ох, какой я крутой, это моя машина. Нет, это машина завода. И она остается такова, потому что он ее произвел. И в любой момент по суду он может отозвать ее обратно. Сказать, а мы ее произвели. А ты со свидетельством о, о правой собственности прибежишь и скажешь, а я вот я ее купил, вот и право собственности. Ты скажешь, ну да, право собственности есть. А правоустанавливающие документы где? А вот у завода вся правоустанавливающая документация имеется на то, что они создали эту машину. Технические параметры, документация технических параметров. У тебя нет ни хера. Так кто собственник машины? Начинайте думать башкой свои, вставайте уже, хватит. Каждый человек имеет полное право защищать себя с оружием в руках против преступников. И я заявляю открыто, что вся, вся вот эта вот верхушка, так называемая, да, которую вы ошибочно называете властью, тем самым даете ей право властвовать. Это не власть, это управленцы воры, бандиты и преступники, которые мошенническими шельмованиями э, одурили весь народ. Но когда мошенника ловят, он отвечает за свои деяния. И в скором времени они отвечать будут. Это неизбежно. Если вы сидите на жопе и не хотите ничего, даже репост трудно сделать. Трудно сделать репост, смотрите только, а, а что там скажут? Как дебилы, как будто у вас мозга реально нет вообще. Он у вас не существует или спит уже, умер нахрен. От водки, сигарет блять, и прочих херни типа телевизора или игры в какую-нибудь игру. Даже репост сделать трудно, боитесь этого всего. Но сколько бы вы ни боялись, этот страх к вам придет все равно. Вам надо будет перейти этот барьер. Я этот барьер перешел, мне все равно. Я прекрасно понимаю, что может случиться и как может случиться. Но со мной отправятся те, кто захочет что-то что мне неприятное сделать. Я кого-нибудь с собой захвачу, чтобы мне не скучно было. Готовы они расстаться со своей жизнью? Вот и посмотрим. Хватит. Говорю же, разбирайтесь, что такое эти ЕГРН. Запрашивайте уставы. Это коммерческая вообще структура созданная. Я вам там прислал, когда был создан Верховный суд Российской Федерации в 1764 году. Мыслим мы это. Это о каком суде идет речь? Российской Федерации М? Обращайте внимание на даты Постоянно долблю это даты, даты, даты, даты Ни хрена ничего О, бегают все, как ослики Посмотрите Незнайка на Луне, очень хороший мультик Там такое же общество, как у нас сейчас на Луне где полиция – это самые настоящие бандиты, а бандиты – это самые настоящие герои. Просто поменялось. Полиция – это узаконенный рэкет из 90-х. Также и ФССП, также и суды, которые говорят, а, это все законно, законно, законом, а значит преступление. И вы это принимаете. А раз принимаете, значит работает ваша воля. И вы говорите, да, я согласен. Значит, вашими руками. И вы являетесь соучастником. А за соучастие бьют дважды. Не один раз, а дважды бьют. Тот, кто соучаствовал, хуже того, кто это все организовал. Хуже. либо знал о преступлении и поддержал его. Тем, кто э, помогает финансово, я огром, огромную благодарность выражаю, потому что действительно у меня не хватает денег на все. И домашнее дело, и ездить по, по встречам с людьми, это все стоит денег, это бензин, это все. И то я езжу на машинах, которые мне дают друзья. Меня никто не финансирует. А почему вы не спрашиваете, откуда финансирование у Мелиховой кататься по городам? У боковые откуда деньги? М? Откуда у них деньги? На залы. Почему вы этого не задаете, вопросов вот этих? Почему вы верите, слепо верите? Тот, кто слепо верит, да, слепой поведет слепого, оба в яму попадут. Хотите быть слепыми и идти за поводырями слепыми? Идите. Яма вам уже готова. Изучайте и начинайте уже брыкаться конкретно. И должны толпы приходить в полицию, толпы приходить должны в ФССП, в суды, чтобы они вешались в кабинетах. В прямом смысле слова. Они заслуживают этого. Потому что, зная, что они творят, они ничего не делают, они продолжают так жить. И у них все хорошо, премия, зарплата, пенсия, льготы. Если кто-то смотрит меня из силовых структур, из судебных, там, из разных этих всех. Вы задумаетесь головой, что ответ-то придет все равно. И отвечать придется. А что вы сможете сказать в свое оправдание? Что мы ничего не подписывали? Прекрасно. Но только, ребят, вы заявляли себя судьей. А это уже преступление. И вы обманом этим, заявив себя судьей, Судили людей, которые не понимали в этом. Вы не рассказали им всей правды. Как вы думаете, сможете вы осудить человека, если вы ему расскажете, что я не судья, я фуфло, я не гражданин Российской Федерации, и Российской Федерации вообще не существует. Но я тебя буду судить. Как ты думаешь, как он тебе в лицо плюнет, этот человек? Быстро или медленно? Или тот же полицейский? который не обладает полномочиями, он замещает свою должность. Но при этом из-за этого замещения он все равно будет отвечать. Ответственность на нем лежит. Замещение и занимание должности – это разные вещи. Замещая должность, человек не может ничего. Он даже не его, не исполняющий обязанности. Он замещенец. Пока нет этого органа, он сидит на кресле и ждет хозяина. Получает какую-то копеечку за это. А тот, кто занимает должность, он наделяется правами и ответственностью. Вот вам разница. А теперь посмотрите, все службы замещают свои должности. Все. Об этом Чуров говорил вам в стиле экранов. Что президент, невыборная должность. Но вам разыгрывают спектакль, и вы в него верите. Но с этим спектаклем на дно и уйдете. Нет у вас никакой собственности. И никогда не было, и не будет никогда. Потому в Конституции 1936 года и сказано, что земля это всенародное достояние. Всенародное. А не то моё, твое я гектар отхватил. Вы поймите одно, что без социализма земля загнется. И вы на ней загнетесь. Если у вас гангрена, ее надо лечить или отрезать, чтобы не погиб весь организм. И нам сейчас гангрену, который сидит в Кремле, как вы считаете, на самом деле там никого нет. Там пусто. Кремль, там кто? Там нет никого. Вам просто снимают ролики, как вот я сейчас. Откуда ты там со своей дачи? Где-нибудь там в Монако или где там они любят обитать? Они ж тепло любят. Поэтому здесь делают северную территорию, делают южный, изменяя климат. Зима где? Зима! Где ты, зима? Ничего, не, не, не, не врубаетесь, что происходит? Потепление климата вам рассказывают. Потому что кладнокровным нужно, нужно тепло. В холоде они в анобиоз вступают, все, зависают. Лягушку посмотрите зимой. Это холоднокровно. И вами действительно какие-то ящеры управляют. И уже в башке ваши ящеры. Они уже там поселились. Потому что вы мыслите стандартно, шаблонно. Как учили в шкале, в пятибальной. Для чего вас учили в шкале? Учили! Как правильно. Вот так писать правильно. А теперь спроси у этого учителя, учителяшки, откуда он знает, как правильно. А он скажет, так программу спустили нам. Мы, роботы Вердеры, нам программу спустило в Министерство образования. А давай спросим у Министерства образования, как правильно? А там тоже не знают. Ну, так сложилось исторически, как они любят говорить. Исторически. История так сложилась. Рабов так вот воспитывать. Кто у нас лавочники? А кто у нас торгаши? А кто у нас талмудисты? А? Вот вас и посадили за лавку в детстве. Дали вам талмуд. И учи. Ты раб системы. Ты винтик. Ты нам нужен. Очень сильно ты нужен государству, юридическому лицу. Очень нужен живой человек. Без очень нужного живого человека не будет государства. А вам говорят, главные ресурсы нефть, газ, там, золото, алмазы, бриллианты. Главный ресурс это вы. Без вас ни хрена не будет вообще. Даже бумажек не будет без вас. Понимаете? Поэтому из этого выхода есть два. Я резюмирую свое выступление. Два выхода. Либо глобальная война опять, где кое-кто потерет ручки. Либо вы плюете нахер на все эти работы, заводы, пошли все нахер. Посылайте всех нахер, всех вообще. Пришел пристав, что? А Правоустанавливающие документы Есть. Нету. Пошел нахер отсюда. Нет, у меня есть вот э, небольшой прибор, называется топор. И я тебе сейчас твою голову как орех раскалю и имею полное право на это, так как я человек. И по всем декларациям я имею полное право себя защищать. Попробуйте влезть в племя, в дикое, с агрессией. Они вас убьют там тут же, камнями закидают. Вот мы такое же племя. И тот, кто говорит, что Сталин там, Сралин, еще как-то. Это был вождь. Вождь народов. И с ним побеждали. Сейчас у нас вождя нет. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. И нам осталось у колодца, и упасть на дно колодца. Да? Вот все и колятся, бухают, курят Ой, ну все же, все пропало А, а все вот эти вот а, пидорасы, они только и радуются Да-да-да, все пропало, давай это дно Только не забывай там, периодически между метанием стаканов себе в глотку Детишек делай, и нам в школу неси их сюда Мы их здесь обучим Чтобы они пришли тебе на смену, рабу Рабу Божьему Обтянутому кожей Религии, вы что думаете? Это вера? Вы что думаете? Это Бог там где-то живет? Да это обычная политическая организация Такая же политика Ватикан, вы что думаете? Кардиналы все это Это генералы Это войска Вот такие вот святоши ходят Вспоминайте крестоносцев, что они несли, огонь и смерть, за что их разбивали на Руси всегда. Есть два варианта развития, два. Понимаете? Как и победа, проигрыш, тоже два варианта. Как военным путем править Либо земельным путем править Землю в сад превращать Не задумывались, зачем Роют алмазы, вот эти золото, Веками его роют, роют, роют Где оно все? Где? Куда его дели? Куда? Столько вырыли Куда дели? Репостите Таким образом вы соучаствуете, вы мне помогаете. А значит, помогаете себе. Себе, значит, помогаете. Отрезвить себя, выкинуть из башки мусор. Он вам не нужен. Какая собственность? Вы чё? Вы на кладбище сходите, посмотрите, вот тоже собственники лежат. Или в морг сгоняете. Посмотрите, как в печку там загоняют. Собственника. Вы о чем вообще, собственники? Вы куда попали-то? Бегайте, как белки, работа, дом, работа, а, футбол, пиво, все, жизнь закончена. Ой, мне уже 60, пора. Ага, пора. Это кто тебе сказал -то? Как Министерство образования, как правильно тебе сказали? А, да, правильно так, в 60 нахер сдохни. Вы даже не поняли, о чем говорил Греф, когда говорил, когда люди поймут, кто они такие, ими управлять будет невозможно. Вот и поймите, кто вы такие. Кто ты конкретно? И чего ты хочешь от этого мира? Что ты хочешь? Войны, крови, либо цветущий сад? Чего ты хочешь? В том направлении будет работать твоя голова, и все твое нутро будет в том направлении работать. Либо в направлении войны крови, либо в направлении сада, где зверей не режут, где есть плоды. Попробуйте, просто, простой рецепт. Зеленые яблоки, да, семерянка называется. Только счищайте кожу, потому что отравляют тоже. Ну, у нас же все бизнес, надо, чтобы полежало подольше. И банан. Два яблока и банан Порежьте мелко Ну как кубиками И попробуйте съесть это количество еды Вы охереете Вы не сможете это съесть Может кто-то и сможет Но он наестся Вот поэтому Три подвида было плотоядные Да это там Медведи, волки, рыси Травоядные это олени, там кто лоси, вот это все. И плодоядные, люди, которые ели плоды. Нас лишили еды давно. Нам вырубили все нахрен. Вспоминайте Горбачева пидораса, который виноградники рубил. Хрущева пидораса, который также уничтожал сады. Это для чего было сделано? Да, чтобы устроить бойню. Я не говорю, что я святой и что то там не ел, но я стараюсь не есть этого. Потому что сейчас я только начинаю осознавать это все. И делюсь этим сразу. Почему, блядь, никто из вас не делится? Что, трудно YouTube канал создать? Почему так-то? Объясните. Народное НКВД создано. Оно есть, оно никуда не девалось. Вы, народ и есть, каждый сотрудник НКВД. Каждый. И не нужна вам, сука, Ксива какая-то бумажка, которая вам нихуя не дает. Я вам в видео показывал, что толку от нее нет никакого. Вас бумажка от пули не защитит. Против лома нет приема, если нет другого лома. И если к вам пришли с оружием, то вы также можете оружием и отвечать. Поступай с человеком так, как он поступает с тобой. Это правило наших предков. И не надо там говорить, щеки какие-то подставлять. Иисус там говорил. Все переврали, что говорилось. Как вы хотите с преступником говорить на языке? Ой, ты давай там как-нибудь там, да, ну, исправься. Он не может исправиться. Это как волку говорит, не жри мясо. Он не может, это его ген, это его система. Так у этих воров, это их система, все. Он не может остановиться, его можно только остановить. Вы думаете, когда вы болеете, у вас там температура под 40, у вас там происходит целая война, организм уничтожает вирус, он его убивает, иначе вирус убьет его. И если организм проигрывает, то он лежит потом в ящичке в таком. Накрывается крышкой и закапывается. Включайтесь уже, все, хватит. Всем доброго здоровья. Репостите эти ролики, репостите.